Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре, который продолжает серию онлайн-семинаров для инженеров-разработчиков. Ну, Для тех, кто не знает, поселок Зубова это наша основная промышленная площадка, где мы выпускаем наиболее сложные печатные платы. Второе производство расположено у нас в Зеленограде. Содержание сегодняшнего семинара ориентировано прежде всего на инженеров – имеющих опыт разработки высокоскоростных и СВЧ топологий, коснемся же мы процесса размещения заказа на изготовление, его валидации и тестирования. А также поговорим об основных, о наиболее распространенных ошибках из нашей практики. Начнем же мы с небольшого видео результатов, по результатам изготовления печатных плат с импедансом. Все больше электронных устройств сегодня имеют дело с высокими скоростями передачи информации. Высокие скорости для предотвращения искажения сигнала при передаче по проводникам требуют применения печатных плат с контролируемым волновым сопротивлением – импедансом. импеданс проверяют рефлектометром на тест-купонах. Измерение позволяет проверить правильность теоретических расчетов и убедиться, что величина импеданса находится в пределах заданных значений. Обеспечение заданного волнового сопротивления необходимо для увеличения помехозащищенности и снижения числа ошибок при передаче сигнала на высокой частоте. Ну, теперь на, экранах, на своих экранах вы видите результат такого изготовления. В данном случае у нас это четырехслойная плата, причем по конструкции это типовая сборка. Видно это по параметрам дифпар. 200 микрон через 140 микрон для дифпары и довольно широкая однополосковая линия 500 микрон. Стандарт IPC 2251 описывает следующие конструкции высокоскоростных цепей. В реальности, в практике мы наиболее часто встречаемся с одноплосковыми линиями на внешних слоях, дифференциальных парах на внешних слоях, парах на внутренних слоях с одним опорным слоем и парах на внутренних слоях с двумя опорами. В своей практике мы работали с двумя видами калькуляторов. Калькулятор, который появился в Altium 18 надо сказать, довольно мощный калькулятор для разработки. К сожалению, мы вынуждены были отказаться от него просто потому, что производитель, как правило, имеет дело уже с готовой топологией, в которой изменить межосевое расстояние, скажем, в диф-парах, довольно сложно все, что есть в арсенале производителя, это косметически, возможность косметически поменять ширину проводников ну, и, как следствие, как следствие, зазоры между ними. В итоге мы перешли на калькулятор компании Polar и сейчас применяем его. Если внимательно приглядеться, то Здесь проведены расчеты для одной и той же дифпары для Вальтиума и в Поларе. Основным, основным моментом является вот фактор травления. В 18 версии была возможность только ввести его. О нем я чуть позже расскажу. Начиная с 20-й, по-моему, версии появилась возможность вводить непосредственно величину бокового подтрава. Основное влияние на сопротивление оказывают применяемые материалы. Это базовый материал, это припрыги и маска. В своей работе мы применяем следующие виды стеклотекстолитов компании Kinboard. КБ-6165 с температурой стеклования 150 градусов и 6167 с температуры стеклования 170 градусов. Обратите внимание, мы поддерживаем склад материалов следующих классов. <coughs> Вообще говоря, стандарт IPC4101 описывает три типа жестких материалов. Первый тип, тип в толщине которого в спецификации указывается толщина диэлектрика. Второй тип, когда в спецификации указывается суммарная толщина, то есть включая фольгу. И третий тип, это специальный тип материалов, где в спецификации указывается минимальная толщина диэлектрика. Для того, чтобы ознакомиться со всеми материалами, имеющимися в нашем распоряжении, давайте перейдем на наш сайт. В разделе «Поддержка» базовые материалы. Здесь э, приведены все материалы, э, которые мы поддерживаем на нашем складе. Э, материал той же компании Kimboard с температурой стеклования 135 градусов. В настоящее время мы выводим из, из обращения и заменяем его полностью э, более стабильным э, материалом с, с температурой стеклования 150 градусов. Э, о нем ну, довольно подробно я упоминал на предыдущем вебинаре, когда мы говорили о типовых сборках. Именно он сейчас применяется в типовых сборках. Также да, материал с температурой с 170 градусов довольно часто также применяется в, в многослойных платах, где мы имеем дело с десятью и более слоев. Он еще более стабилен в этом отношении. Возвращаемся презентацию. На данном слайде мы привели измеренные значения для каждой толщины базового материала. С каждой партией материала мы проводим такие измерения для того, чтобы подтвердить эти значения, подтвердить стабильность материала. Ну и Именно эти значения мы используем в своих расчетах. На данном слайде выдержка из э, стандарта IPC4101, который описывает всю номенклатуру жесткого материала. Ну, из, из этой таблицы видно, что материалы, которые мы закупаем, э, класса C и M, соответственно, довольно, имеют довольно жесткие по отношению к классу A, B, э, довольно жесткие нормы по допускам. На следующем слайде также измерены значения по каждому виду припрыгов, Это тем, еще раз скажу, те величины диэлектрической постоянной, которые мы применяем в своих расчетах. <coughs> Простые калькуляторы не учитывают важные параметры материалов и технологии изготовления печатных плат, в частности они лишены параметра маска есть, наличие как, как таковой и ну и соответственно ее свойства а в своих расчетах мы применяем э, толщину маски 25 микрон э, постоянно три с половиной а тут надо сказать что на приведенном ранее э, на приведенном ранее, ранее картинке из э, Altium Designer было видно можно было увидеть что величина толщины Маски одна, Полар предлагает три толщины возможность ввести три толщины, три, три, три, три значения толщины маски на поверхности проводников. Если мы говорим о диф паре, то между ними, ну и соответственно с боков проводников мы в своих расчетах применяем именно среднее значение 25 микрон. Ну, обусловлено это все тем, что наибольшее распространение получила жидкая паельная маска, то есть она имеет переменную толщину при нанесении. Мы, как я уже сказал, используем среднюю величину 25 микрон. Помимо этого, калькуляторы не, простые калькуляторы не предлагают а, учесть а, толщину гальванически осажденной меди. Ну, на, данной, на данной картинке а, раз это все видно. Если стандарты описывают а, минимальную толщину для второго класса 18 микрон, речь идет именно о, о гальванически осажденной меди и а, 20 микронах по третьему классу. Это толщина медного слоя на стенках отверстий металлизированных. На самом же деле условия осаждения на поверхность проводников проще, поэтому на них высаживается большая толщина. <coughs> вот как раз на этом, в этой таблице мы свели все значения суммарной толщины медного слоя, которые мы используем в своих расчетах. Значит, если мы говорим о 18-й базовой фольге, для внешних слоев мы используем величину 45 микрон и 15 микрон для э, внутренних слоев 3 микрона э, уходят на разного рода э, зачистки которые зачистки или оксидацию которые призваны улучшить адгезию меди для того чтобы была качественная э, пропрессовка ну и для 35 микрон соответственно следующее значение <клёпко> если мы говорим о конструкции попарного прессования с предварительной металлизацией каждого ну, каждого или не каждого каждой базы то мы применяем следующее значение ну, во первых мы применяем только 18 ю в этом случае базовую фольгу и значение которые необходимо закладывать в расчеты 55 и 40 микрон соответственно для внешних и внутренних слоев чего также не предлагают простые калькуляторы, это учитывать реальный, реальную конфигурацию проводника. Дело в том, что при нашей полуадитивной технологии рисунок мы травим. И получается так, что в процессе травления до момента, когда травящий раствор попадает под металлорезист, Процесс развивается, ну, условно говоря, вертикально. Как только он опустился ниже фоторезиста, начинается боковый, так называемый боковой подтрав. <coughs> На данных шлифах видно, что в реальности происходит с проводниками. Если мы вот имели проектные нормы 75 микрон, в реальности проводники получились... 80, соответственно, 4 и 66 микрон. Проводники 127 микрон получились прям практически идеально. Именно это, эти цифры как раз и иллюстрируют, почему в процессе изготовления расчетные значения импедансов могут быть ухудшены, скажем так ну и на второй картинке, это тоже для проводников 100, 150, 250 микрон. Ну и здесь же как раз вот тот самый фактор травления, для этой топологии он 4, для данной топологии он 5,9. Если вернуться к калькулятору, снова я возвращаю вас в Altium Designer, там для внешних слоев средний приведен фактор травления 3,6. В действительности, конечно же, данный фактор травления, он разный и зависит он от плотности топологии. То есть, если мы имеем дело с, с довольно развитой топологией, то есть если мы травим рисунок, в котором ну, практически отсутствует, отсутствуют большие площади металлизации, полигоны, он будет один. Если мы добавим полигонов, он будет совершенно другой. Поэтому задача технологов имеющих дело с заказами на печатной платы с импедансом, правильно рассчитать скорость травления. Ну, как я уже говорил, при pre также влияет на результирующую импеданс, то есть, вернее, его, ну, его свойства и толщина. На, данной, на данном слайде приведено правило, для выбора минимальной толщины припрега для внешних слоев, когда внешние слои мы выполняем в виде медной фольги. То есть мы собираем пакет, ядро и через припрыг напрессовываем медную фольгу. Это не менее трех толщин припрега. В случаях, когда мы должны спрессовать между собой два ядра, а в данном случае приведена еще более, сложный, еще более сложный вариант, мы спрессовываем между собой предварительно металлизированные ядра. Соответственно, правило для выбора минимальной толщины несколько усложняется. Объясняется это все тем, что препрек представляет собой стеклоткань с недополимеризованный материал, вылетело у меня это слово, смола. При нагревании смола плавится и при давлении она стремится заполнить собою межпроводниковое пространство и может получиться так, что вся смола вытечет и нам будет недостаточно, ее оставшиеся недостаточно для того, чтобы качественно спрессовать пакет. Будет так называемая непропрессовка Основный, основным залогом правильной, правильного проектирования и дальнейшего изготовления платы мы считаем выбор материалов. То есть выбирайте не какой-то материал из каких-то источников, а старайтесь изучить возможности и склад производителя с тем, чтобы выбирать именно те материалы, которые, во-первых, есть в наличии, ну и с теми параметрами, которые, которые заявляет производитель. Проще будет выполнять расчеты, ну и точность изготовленной платы будет соответствующая. Ну, внизу данного слайда еще раз мы говорим о том, какие материалы мы применяем. В настоящее время мы уже начали применять стеклотекстолит, для так называемый high-speed материал. Мы такие заказы уже изготавливаем, пока не заявляем, потому что, ну, прежде всего, мы должны набрать статистику по потребностям. Как только мы это сможем сделать, мы заявим новый для нас материал для высокоскоростных схем. Ну, Далее переходим к формулированию технического задания на изготовление. В данном случае выбран пример Многослойные печатные платы Значит, заказчик сформулирован таким образом, что 150-микронные проводники должны иметь на внешних слоях должны иметь сопротивление 100 Ом. Что мы делаем? Вот На левой части слайда показан, мы повторяем расчет в Polar и видим, что при наших реальных значениях сопротивление получается 102 ома. Ну и внизу замечание. Это, в действительности, заблуждение. Многие, ну, во-первых, и многие калькуляторы, в частности, снова возвращаясь к Altium Designer, по умолчанию ставят 10% погрешность. На самом деле, если так по простому сказать, это не расчетная погрешность, это погрешность, которая возникнет в процессе изготовления. А складывается она, как мы уже вот выше видели, из многих факторов. Материал, будь то стеклотекстолит, будь то припрек, имеет погрешность по толщине, разброс по толщине. При травлении рисунок не может быть идеальным. В итоге погрешность накапливается, накапливается и если заложено 10 процентов уже заложены в теоретические расчеты, то вполне возможно, что не сложится как бы, обратная погрешность и мы не вернемся в, необходимую, в необходимое сопротивление. Поэтому мы изменяем, я уже говорил о косметике, да? то есть мы имели проводник 150 микрон, мы добавили ему 5 микрон, тем самым ввели сопротивление, ну, практически довели сопротивление до идеального. Аналогичным образом мы поступаем и с односигнальными проводниками. Ну, вот здесь видно, что как раз тот самый случай, когда ну, мы практически уже приблизились к, к теоретической погрешности в 10%. Нам необходимо проводник шириной 460 микрон изменить до 550 микрон. И если посмотреть, в данном случае у нас проводник проходит внутри полигона, но ну, это наиболее распространенная конструкция, мы понимаем, что 45 микрон на сторону мы можем просто не набрать, потому что у нас есть расстояние до полигона, раздвинутый полигон. Ну, в наших реальных условиях мы не можем. Скорее всего, такую, такой, такой проект необходимо будет вернуть на доработку. Ну, отсюда пожелание, наверное, если на одном слое с одним опорным слоем, с одним и тем же опорным слоем в схеме есть и микрополосковые линии и дифпары, пары то начинать проектирование, на наш взгляд, правильнее с односигнальных линий. На следующем слайде хотелось сказать о том, что многие разработчики забывают как раз о влиянии полигонов, в которых проходят проводники. Ну, это действительно распространенная ошибка. Ну и по нашим наблюдениям просто калькулятор дает падение влияния полигона при трехкратном превышении расстояния до полигона над расстоянием между проводниками в дифф паре. Далее. Мы, как вы это увидели уже в ролике, мы проводим измерения. Мы измеряем дифпару, в данном случае у нас вместо стала 98 Ом. Односигнальный проводник имеет сопротивление 51 Ом. Ну и специально привел, действительно такое случается, что иногда мы имеем как в этом случае 116 Ом вместо желаемых 110 Здесь, на самом деле, указано, что минимальные параметры допустимые для данной цепи 90 Ом и 110 Ом. Получили 116 То есть, мы изготовили дракованную э, печатную плату. Э, вот, после э, ролика была фотография то есть, э, и по, по ходу ролика было видно, что на каждой заготовке Размещается тест-купон. Эти же тест-купоны вместе с отчетами отгружаются с заказом. Ну и подошли мы к пяти наиболее распространенных ошибка наиболее распространенным ошиб... ошибкам, с которыми нам приходится встречаться. Ну Здесь видно, что мы рассчитали. Ну, или вы э, рассчитали э, дифпару э, 100 ом э, проводник э, 100 микрон имеет э, проводники 100, 100 микрон через 100 микрон имеют сопротивление 100 ом так вот неправильно считать что если на том же слое разместить односигнальный проводник с теми же самыми параметрами то есть шириной 100 микрон что сопротивление будет в два раза меньше чем в дифпаре ну, здесь видно что э, в действительности Сопротивление будет 66 Ом, и в случае, когда мы имеем дело, опять же, с полигоном, возможность расширить эту однополосковую линию, мы не, не имеем возможности необходимо будет возвращать такой проект на доработку. В данном случае мы имеем, я об этом говорил, о распространенных конструкциях, мы имеем однополосковую линию на, на внутреннем слое неправильно считать, что у нее только один опорный слой. Если над такой линией есть еще один слой, он также влияет на результирующее сопротивление. Есть, вот мы правильно рассчитали сопротивление, оно практически 50 Ом, и искусственно убрали один опорный слой. Мы уже, уже получили почти 2% процента погрешности. Тот самый боковой подтрав. Предварительно правильно рассчитанное сопротивление мы выровняли до прямоугольного проводника, получили также минус 2 ома сопротивления. Гармическая мить. Ну, тоже я об этом говорил в начале. Вот результат неправильно рассчитанный, неправильного учета реальной толщины медного слоя. Мы подставили 18 микрон, при всех остальных параметрах мы получили ну, довольно значительный уход от, от реального сопротивления. Маска, также я об этом говорил, Значит, маска влияет, правильно рассчитанная дифпара искусственно мы убрали маску, получили 113 Ом вместо 100 Ом. Иногда, если речь идет о СВЧ материале, многие разработчики с тем, чтобы исключить влияние маски, просто проводники полностью вскрывают от маски. Но в данном случае надо будет только дополнительно учесть влияние финишного покрытия. Оно также влияет на результирующее сопротивление. Это все, что мы хотели сказать вот по этой теме.